Предварительные результаты переписи населения. Международная студенческая интернет-олимпиада по химии. Лично для меня сложность составила, составили задачи, связанные со спектроскопией ЕМР. Противостояние Китайской Народной Республики и Тайваню. Всем привет! В эфире Универ Ньюс. а в студии Аделина Абдрахманова. В концертно-спортивном комплексе КФУ «Уник» состоялся фестиваль семей сотрудников, преподавателей и обучающихся Казанского федерального университета. Мероприятие посетило более 200 человек. Студенты Казанского университета стали участниками проекта «Дорогами заботы». Подробнее о проекте и не только смотрите далее.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 Целевой аудиторией которой стали учащиеся кадетских школ и суворовских училищ. Юноармейцы, Патриотические клубы. Елизавета Никитина, Тимур Табаров, Универньюз. Между Китайской Народной Республикой и Тайванем снова завязался конфликт. О нынешней обстановке и сторонних вмешательствах узнавала наш корреспондент.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 С тех пор предъявляет, требование о том, чтобы Тайвань, как неотъемлемая часть Китая, вернулась в состав Китайской Народной Республики. Отметим, что США являются сторонником политики Единого Китая. Чем закончится конфликт и смогут ли стороны решить проблему без сторонних вмешательств, узнаем в скором времени. Аделина Абдрахманова, Универньюз. Теперь в России 16 городов-миллионников. Этот список пополнили Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж. Информация стала известна при подведении предварительных итогов всероссийской переписи населения. К каким выводам пришел Росстат, узнаете в сюжете Маргариты Михайловой. Российская газета опубликовала предварительные результаты всероссийской переписи населения. Со времен последней переписи 2010 года россиян стало больше почти на 2 миллиона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 Подведены итоги Международной студенческой интернет-олимпиады по химии. Студенты Химического института имени Александра Бутлерова Казанского университета стали победителями и призерами Олимпиады. О том, как им удалась победа, они рассказали нашему корреспонденту Елизавете Никитиной.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 Команда Казанского федерального университета победила в городских соревнованиях санитарных постов города Казани. В ходе соревнований было необходимо продемонстрировать навыки оказания первой медицинской помощи, а также умение пользоваться приборами радиационной и химической разведки. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!